Всем привет дорогие друзья, с вами был Кченл И сегодня будем начинать проходить Ведьмак 3 декая охота Вы уже давно меня просили в комментариях Писали, пройди, пройди Вот я сейчас буду начинать проходить Не игра нравится вообще Я хотел давно еще пройти, но как-то руки не доходили Вот война, вот это было все Видео еще записывал, кто не видел Посмотрите, где я пропадал Так вот, сейчас будем начинать Хочу пожелать всем приятного Просмотра и приятного аппетита Тех кто кушает, а тех кто не кушает Возьмите что-нибудь себе покушать вкусненькое Так, а мы будем начинать Новое начало, сюжеты драки Ну почему бы и нет, это интересно так раз Сюжет пускай будет, ну посмотрим как это делается. Потому что я не играл никогда в так фильмокатах mm -hmm. Мне интересно будет Посмотреть, как это вообще делается, Как играть А то буду как нуб сидеть и ничего не понимать Ну зачем это надо Так, бой идет какой-то Жесткий, первая мировая наверное идет, да? Не, хотя не там это же 1200 какой-то, да? Так, коня разрубил. Офигеть. Реально. Бедный конь. Этот э, мужик упал. Он, не знаю, умер, не умер. Хотя умер, походу, да? А чего? Он же просто упал. Он же его не тронул. А, это не мужик... А кто это? Баба какая-то. Нифига ворон. Ворон даже за нас, ничего себе. А кто это побежала? Какая-то колдунья, что ли. Сломала ветку, вот. И мы ходим вот на это место, посмотрим. Мы за ней преследуем, получается, да? Она упала. Врезалась. Так, встает. Не понимая, что происходит. Ну, тут все загорело, конечно, да. Так, побежала куда-то. Идет толпа военных. Ой, ну, да. Всех по нифига себе, дождик нормально. Всех поубивал. Ну это жестко на самом деле, да. Все полегли. У копьек будет -то торчит О, бегут, бегут на нее. Че, их она сейчас будет, да? Нет? А, ну у нас точно, она как-то магию свою использует там. И сейчас она возьмет и... Что-то там взяла земли немножко кинула в них камень какой-то, кристалл. Всех взорвал. Это граната, наверное. Они знали, гранату уже умеет делать. Раньше времени начали делать. Смотри, реально. Какие-то еще жестче, чем граната. Граната, она раз взорвется, а там 20 раз взрывает. Потом тебя еще взрывает сразу. Офигеть. Это жестко, жестко. И не заметили, и прибежали, и все хорошо. Ну, конь стоит такой. Так. Летит, летит. Вместе с ней? Или сейчас убьет ее очень что Нет. А, вместе с ней улетел, вот так вот. Это ее ручной, походу, ворон. А ч ⁇ орел ворон? Ч ⁇ такое, испарился? И из него выпал это опять кристалл. Офигеть. Ну, магия, да, в этой игре магия только и будет, наверное. И мы его нашли да получается но мы не в курсе что это такое вообще да он что-то форму свою немножко поменял он же был не такой так ну окей мы тут кто это коня а это мы туда получается находимся я понял хорошо спим да надыхаем угу. после погоды отдыхаем нормально все так, хорошо. Сражаясь, ага, хорошо. Загрузка идет. Так, костерчик горит. твердыня медведь Маков на реке Гвинн Ничего себе. Купается. Бля, я сейчас не заблокирует все вот это вот купание, вот эти все процедуры. Мне кажется, это не очень хорошо будет. Монетизацию могут легко отключить. У крабика. Ге все. Она сейчас укусит нет, укусит или нет? Нет. Нормально все? Укусил, да? Знаешь, говорю, крабик, кто сюда крабика запустил? Не понял. Слушай, это совсем не смешно. да то кто краба выпускает купаться вместе со мной? Пускай купается отдельно. Отдельно критово этим утму сделал. Вот так, то есть обещал Цири, что позанимаешься с ней. Да? Иди, а то весь мир А кто обещал? Я? Нет. Кто за... вообще? О, нифига у не шрамов. Офигеть! По всей спине. Ну я пошел. Ну все. Так, ничего это. Опять какие-то. Бриллианты, да? Украшения. Стоп, ч Чего это? Это, случайно, не та, которая была в начале, или нет? Вот это колдунья. Мне кажется, она похожа, что-то. Добро пожаловать в игру Ведьмак 3. Дикая охота. В ходе обучения вы узнаете о важнейших аспектах игры. Каждое сообщение обучения сохраняется в глоссарии, где вы, кроме того, найдете подробную информацию о реалиях мира ведьмака и особенностях игровой механики вы можете отключить обучающие подсказки в разделе настройки да ну потом выключим да, когда надо будет так ведьмачи чутье ага. хорошо пойду сейчас пятерочку и принесу куплю и нормально так вот ключ кстати ну, даже снаму не надо. Он прям наверное, на книжке лежит. Так, все, спускаемся в нижний этаж крепости. Хорошо. Попри побежали. Попрыгали, побежали и все. Переворачивается нормально. спортсмен вообще. хоть ему и 50 лет, но он спортсмен вообще офигенный. Спит. Цель, -то в смысле старый. Да он уже так старый. А это ему сколько? 80 лет, что ли, или как? Старый ведьмак. Не, ну мы-то 70, в принципе, быть. Так, ну, нифига они на горах живут. Прямо построили себе замок такой неплохой. Разумеется, Он тренируется. Теорию, практику. Что? Нифига себе Подъехал, теорию брать. Такие уроки, что ты сам на них Конечно. Вот я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альгури. А, ну, конечно, книжек-то читался. Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это да? тебе не нынешняя глупость? Конечно, не ну, вообще. Что опять на маятнике? На каком? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Так кому это написать шипы? А Ну что это такое? Не злись, нормально не все. Как все ну какая сопля, она лучше тебя тренируется, ты че? А Попробуй да, сам это сделать, ты сразу Но улетишь туда. Если хочет стать одной из нас ей придется это понять так она уже среди нас как-то нет. Внизу. разве нет странно как-то я бы так никогда в жизни не смог сделать ну смотрите ну как так Ну смотрите как это вообще нет одно неловкое движение ты полетел в гору нет. просто Во, вот так вот и вот так бы и сразу Понятно, так сюда бей. давай бей бей деревянным мечом давай на, нифига себе. На руке прямо. Охренеть. Вот это нормально. <свист> <свист> Выпало. Ногой подняло. Нифига себе, Как? Цири, ты не в цирке. Нифига себе, ты еще тут, блин, на, на нее ходишь. Да смотри, нет. как она делает это все. Он возмущается еще. <свист> <свист> как... Охренеть. Как иначе. Конечно, только сальто. Только главное не на голову. Можешь снять повязку. В смысле повязку снять? Она же Она же как? Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Нихрена себе. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачих мутаций? В любом случае, на твоей раз. А то да. Это жесткого, на. Да? Пренебрегать его заданиями. Неразумно. Конечно. Эта книжка была страшно скучная. Ну, конечно. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Я все поняла. Недостаточно. Что это? Вот именно. Ты должна прочитать Гули и Альгулицы. Да, Гули и аниме посмотреть еще. Нет, пожалуйста. Да, и аниме сейчас смотреть надо будет. Все серии остальными а как иначе конечно уже по-другому нельзя конечно через стены мы, что, и ведь мы ведь только ходим в да через стену только по-другому нельзя ни в коем случае если да давай быстрее Так, ведьмак нормально сегодня? там мы нет туда-сюда бегает какой-то стороны заболел не мой случайно Халеру подцепил мой случайно, нет? Что Дыши ртом, ртом, и прыгай, как э, ведьмак. Вот так вот надо. Так, сюда идем, да? Получается. Ой, нет, случайно не улетели, сейчас сдохну еще. Случайность. По случайности все. Конечно, как же по-другому? А случайности могу сдохнуть улететь куда-то и все буду валяться где-то в Так, вот, кстати, а этих кто такие? У меня на пол улица шрам, нифига себе. Пропустил случайно, да, наверное? Удар случайно пропустил? И ну, конечно, бывает, сказать, что. Госпожа моя. Я ужасненько. Виновата. Дядя... ужасненько. Кровь дела. Я понимаю. Требует больше крови. Бою, Конечно. Бы гуля -гуля Конечно, Гуля и. Я пантеры тигриной, в зерекании живущей, и телом не здраво хм, Значит, Да, я нет, я, я забыл. Спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весимир. Почему ты сразу не сказала? Не, ну, в принципе... Да, правильно, а почему нельзя сразу... сразу не сказала, что сделала задание. Да. Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемер говорил. Да, <связь> нет, такого не может быть. Ты Не слишком послушная, зато Очень не слишком послушная. Ладно, в паре со мной. Да. Ламберт с Эскелем. да, с куклой лучше. Хотя бы не наваляет куклы. Хотя, смотря какая, конечно. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Не, основу надо повторять. Я же спаринг никогда не повторял еще. Спарринг я никогда еще не делал. Нет, со снова это самый лучший. сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать Да, мастерам, а я не мастер даже еще Я еще только новичок, считай Только вот начал сейчас играть Куда мне с мастерами уже лезть? Так, э, битва от закованных панцирей, рыцарей до бестелистных призраков и великанов, сокрушающих все на своем э, пути. Ведьмаки должны быть готовы сражаться с чудовищами и людьми всякого рода. Для этого они используют различные оружия и специальные приемы. Основным оружием Ведьмака являются мечи, а стальной для боя с гуманоидами и животными, и церебряный для убийства чудовищ, которые у меня сейчас, наверное. Кроме того, каждый Ведьмак владеет простой формой боевой магии. Ведьмачие знаки не так сильны, как заклинания чародеев, зато их можно накладывать, накладывать очень быстро и простыми движениями одной руки, что бывает крайне полезно в бою. Также, также ведьмаки знакомы с основой алхимии. они умеют готовить сильно действующие эликсиры, бомбы и масло для конка. Эти средства нередко решают исход э, сражения с более сильным или быстрым противниками. Понятно. Так, давай меч доставай. Выбор целей. Чтобы выбрать цели и отметить выбор, нажмите Z. На выбранную цель будут направлены все ваши атаки. Выбирать а цели у бою не обязательно. Но это поможет изучиться на определенном противнике Хорошо. А что? Z, такие я выбрал. Раз, два. Все. Так куда сильнее? так раз, два уже. На! Не хорошо да выберите как вы хоть хотите сторону ага хорошо уклонился так в сюда дождитесь атаки так пробел хорошо уго улетаем все давай давай попробуй меня что-то сделать а я улетел а я увсю так заблокировать удар хорошо Будем держаться. Ой, ну да, кстати. Ну все, все равно. Я Чтобы привести контракт с, с... Конт... атаку. Нажмите правую кнопку. Ага, не подстрелить перед атакой противника. Не, я буду всегда держать. Я же не знаю, когда он будет э, нападать. Он мы вот, в любой момент напасть, а я даже не в курсе буду. Я буду всегда держать. Да я, я держу. Все, давай, нападай, ч ты, ч ты? Боишься меня, да? Уходишь от меня? Всемир, блин. мир На тебя живут. Давай, чё ты? Давай, давай. Вот это самое интересное вен. даже. Квен. что это такое? Квен, допустим. Хорошо. На тебе, Квен. Квен иногда щитом. Щитом? И смотри, почему. А давай почему. Сука. Фигня какая-то, в смысле? Ты чё меня убить хочешь? Щитом называется. Я увидел, лучше тебя убил, блин. И чтобы искры Хорошо. будет их стрели летят тебе. Да? Ты уже в огне. Ага, тебе не поможет ничего. Давай. давай, Квен не помог тебе. да на тебе. Пошел нафиг отсюда. Давай. На тебе, Квен. Что там восстанавливается? Ну, а полюбишь то теперь? Ах, вот так бывает. вот можно, вот так вот. Ирден. Его? Да, помню. На тебе, Ирдена, еще. Ох, нифига себе. Реально, я теперь тоже не могу его убить. Да на. А вот гранату тебе. А вот я гранату. все потренировались, окей. Так, все давай. Выберите прицельность кукол, потом б... бросок используйте. Давай, прям куклу. все нормально, попал. Свободная тренировка. Вы узнали основные сведения о сражениях. При желании вы можете продолжить тренироваться с Весимиром. Чтобы закончить тренировку, просто уберите меч. Вы должны. Нажав C, все, убрал. Ладно. Достаточно. Так, я жду. убрал меч. Уйди отсюда, у меня он пьет. же, ты че? У тебя крыша поехала, Весемир. Убрал меч, он мне продолжает. Блин, Весемир с ума сошел уже. Ты куда? Стой! убежала нас сбежал от нас. Ну правильно, Визибер какой-то чокнутый. Я понял, что надо утекать отсюда, вот. перекурить, блин Но ты что, не дьявол? Это дьявол настоящий. Хрена мне все время. Ну реально, от старости уже все мозги едут. Да все, она ушла, она ушла от нас, ну потому что мы реально тупые какие-то. Да и мечей не хватит. А ну, что, кукла порезала? Что то какая-то непонятная кукла? Ой, снег пошел еще, Нифига себе. Сейчас. Чуть -чуть. Кто там будет? О, нифига себе! Взяли кого-то поставили на кухню. А что Весемир? А Весемир тут вообще ни при чем, как всегда. Корабль приплыл. Чего он при? Он на воздухе прилетел просто. Чего они заморозили? Зачем? Что это за дебил опять пришел какой-то? Чего? Убили. Офигеть можно. Капец какой-то происходит здесь. В игре этой. А, так приснилось ему, да? Ну, конечно, такой в реальной жизни такого не могло быть. Приснилось, конечно. Кошмарик какой-то. Рик. Тимерия. Дорога на вызиму. Май 1700... Ой, 1272 года. Ну, я говорил, где-то 1200 будет. В порядке ну не особо Кошмар приснился. А да а там цири убили ну там тренировались Был там корабль просто... приплыл на воздухе ну такой Зарядки как всегда бесплатно. каждый день такой при... приснится такой каждый день каэр морхен да сезон началось в комнате для гостей в Кайр морхене да бодье, а рядом была Риз. Енифер, забавно, да? Её там и не было никогда. Там да, основан, вообще забавно. И она чем-то парила тебе мозги. Ну, с соком, наверное. Сок выпивает вечно. Мы найдем е. Наверное. Потом мы тренировались с Сири, да? пошел за мы вместе тренировались. Да. Вот были времена. В смысле были времена? Так это даже только что было. Или это вообще очень давно было походу. На самом деле. Закончилось все не слишком хорошо. Я проснулся. Не Появилась дикая охота. Они бросились на цели. А я не мог двинуться, стоял как столб. Да. Капец какой-то. Это только сон. Да, реально, когда что-то угрожало. В том -то и дело, что не только. Каждый раз, когда цыри мне снилось, что-то было не так. Что ну да, реально. Выражало. Мой, это реально, что-то случилось. Но Надо поехать туда посмотреть. И призраков тоже. Нет. Ну наш же маленькая, ну тишин. Ладно, поех... пора ехать уже. Сейчас рассвете, пора ехать. Да, уже 5 утра. А что там написано на каком-то языке непонятно, табличка. Может, ты ничего не мог упустить, ничего я внимательный. Чего смысл туда ехать, если там нет Молчи ничего? мне письмо. Ага. пахнет сиренью. И крыжовник. Ты что, будешь нюхать? Ну да. Надо встретиться как можно скорее. Он он читать не умеет, блин, только нюхать. Но нюха определяет, что это такое. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Как это чуть-чуть нам кровать? Ну да. Мы использовали его пару раз в определенных ситуациях да как спали на нем по липе как матрас Чего молодежь только не выдумает да ну, вообще выдумывают какие то ну я вообще спил на земле зачем не эти ковыры вообще не повыдумывают фигни. всякой фигни след свежий только вот, вот нормально а там его наверняка уже затоптали ну, может кто Стой, это слышишь? Слышу, гули, о, гули, гули, гули, гули, гули, гули, чудовища, как на континенте, как и на, так и на островах. Скеллиги, жизнь обычно суровая, тяжелая и короткая. Землю подстужает война, те же, кому удалось вселить, нередко становятся добычей бесчисленных чудовищ, обитающих вокруг любой деревни или города. Над головой чудовищ появляется шоколад, здоровья серебряного цвета. Это означает, что таким противникам следует, следует драться с серебряным мечом. Но у меня он так хорошо не Анимещики нападают вечно, задолбали. Э, больно вообще-то. Пошел нафиг отсюда, вы, гули. Да сколько их тут вообще? за кули-кули я не понял а конь не будет помогать и э, куда куда я пошел а сейчас куда-то упаду не туда куда надо и все она будет мне убили очки адреналина на удары противнику вы получаете очки вы получаете очки адреналина вы можете получить некоторые умения которые позволят проводить специальные атаки расходующие очки адреналина не боя число очков адреналина начинает постепенно снижаться но они уже снизились полностью восстановить здоровье чтобы чтобы восстановить здоровье съешьте что-нибудь или помедитируйте не менее часа да ну, у меня у нас масс времени нету Обратите внимание на уровнях сложности боли, страдания и на смерть. Медитация не восстанавливает здоровье. Не, у меня вроде нормальный уровень сложности. Пищу можно поместить в ячейке для и еды, и в случае необходимости использовать ее в бою. Нажимайте R или F, чтобы съесть или выпить содержимое ячейки, и таким образом восстановить здоровье. В верхней ячейке для еды и питья есть немного пищи. Нажмите R, чтобы съесть ее и восстановить... Часть очков здоровья. Хорошо. но у меня вроде нормально здоровье. Не так сильно повредило. Так, где мой конь? Давайте садимся, поехали. лошади рассказывал, встретил я как лошади. Человек, это, мол, Не, ну, в принципе, да. Большую часть времени випаки проводят в поисках новых заказов. Перес... Секая для этого широкие равнины, поднимаясь на горный перевал и пробираясь через болото. По счастью, в Геральт может положиться на свою лошадь Плотву. Плотву, естественно. На Плотву навьючены седельные сумки, в которых Геральт может хранить свои вещи. Нифига, а где она? Такого нет. Чтобы подозвать Плоту, э, дважды нажмите XX. Ну, она вот, я уже на ней. Поехали потому что из их крови можно варить эликсиры нет потому что они поедая гниющие тела предотвращают эпидемии да а -а -а. А он знал что конец. тоже едят нет и очень из-за этого огорчился очень даже Дважды нажимать чтобы выслать. там куда повесили там Энергия лошади. но ну, нормальная энергия, все хорошо. Надо, надо. Что такое? Приехали? А я побежал дальше, ну ладно. Немного позже. Так, что там было? Идем? Рассвет. Что происходит? А у него есть солнечные очи... очки? На помощь. Что такое? Нифига себе. Что происходит? А это походу гуль, да? Или это не гуль, это что-то вообще непонятное? Нифига себе. Охренеть, что это? Офигеть, крыла такая-то хрень. происходит в этой игре вот это да лошадь забрала она мне не надо забирайте Что ранили его нифига себе не помогли и ничего не сделали красавчики надо было пробегать и все пускай делает, что хочет о, как красивая прическа. О, боги. Я в едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Да. Моя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Идят живьем по кусочку. А -а -а. Ну да. Вы... Вам надо думать, вознаграждение полагается. Пара. Крон пригодится. Ну, не знаю. Мне, в принципе, пригодится, наверное. Пара крон всегда пригодится. Ох, мошната у меня прохудилась. Сперва не товары реквизировали. А теперь вот это. Не, ну пара крон можно взять. Тем более мы тоже, в принципе, бомжи такие, как его почти. Кроны 50 штук. Нифига себе. Пара крон это 50 раз? там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, да, ищем. Да, одну женщину. Невысокая, длинные, черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут в белом саду есть корчма, единственная вокруг. Ага. Проезжие часто там останавливаются. Так может, чего и узнаете? Ну, в принципе, да, Он спасибо. Пошли. Тем более тебе рану нужно очистить. Ну да. Да что там, он меня едва царапнул. Но... Ну да, едва царапнул, там смотри, да, сколько крови. Был. нифига себе Такой, знаешь, Прямо из угу. А потом заражение и тут вот эти вот болезни начинаются. Ф Чума, то всякое. Фиг его знает, что там, чем она болеет вообще, это все. Никто же не знает даже. Ну, ладно, поехали, в принципе. Значит, так близко к Странно. мне так населенная местность. Вы подъезжаете к деревне. Видите, идите себе пристойно. Помните, что стражники не потерпят вас в расстоянии, любят тех, кто слишком донимает других. В городах и даже деревнях нередко устанавливают доски объявлений. На мини-карте они отмечены значком. То это я понял. Читайте объявления, чтобы найти работу для ведьмаков и другие возможные заказы, а также узнать местные новости. Ну хорошо. Может это войны? Трупы, крови, ну да, плоти. гуси идут. А, гусь здоровый. ко ко ку давай. Смешно бегает. Ну нифига там рычит тут и свиньи и все вместе бегали. Ну, в принципе да это всего он чуть не врезать теперь вот алкаши какие-то с ними это пока не поздно а чё я такой о, сейчас начнется... но О, начинается. Там у этой в жизни и не в жизни. Какая разница? Кому как, в принципе? Чё, да. А шо, лкаши Байкеры. Байкеры, да. А ты ну тогда ставится с тобой пить не буду, так раз хорошо. за этих пинчук. Да ничего, мы привыкли. Да, вообще. Сами с такими живем, в принципе. что войска только прошли. Так и грифон шныряет. Ну да. А мы-то и да, не прошли. Мы уже познакомиться. Вредная, скотина. Вредная? Да. Это мало сказать. Бедную Лину так подрал, что она уже одной ногой в могиле. Или <сосы> уже ну, двумя. Ну ладно, про несчастье-то. Чем могу служить? Ну уже бармены, правильно? Лоночка. Ну да, конечно, как же по-другому. Реплики за. Так, я понял. А ну покажи, что у есть. Покажи, что у тебя есть. Так, лавка. У нас сколько денег получается? Ага. Чтобы купить предложение. Окей. А чтобы открыть, чтобы закрыть панель торговли, нажмите Escape. Хорошо. Так, получается, поруч. Ага. Бомбы. Не, бомба это жестко. Продавец, таку. Так у меня вообще 300 вот этих. И, и, и, что у меня 300 получается серии или как они там называются? Это что у нас? Вишневая наливка какая-то, наливка из мандара. Ага. Алхимички, ага. А где водочка, я не понял? Местная перцовка, еда. Ну давай пьем. Так, возьмем эту. Наливка из Мандоры, не за факт. Что я буду брать. Вареник. Вареник вкусный. Сколько вареников? Ну, пускай два будет. Они а, же э восстанавливать не здоровье, правильно? Почему тогда? Это что, яйцо обычное. Ага. Боится синих. Печеная картошка. Хлебушек возьмем. По три штуки. Хватит, я думаю, все. Надо закупиться нормально, потому что я тут. Не каждый день проезжаем. Ничего, ага, лимонные лимонный, Вишневая наливка. А сколько она стоит? она стоит? дорого. Не, я не буду это брать. Спирт. Но я спирт не буду пить, правильно? Вот эту возьмем. Одну штуку. Да, в принципе, и хватит, наверное. Карточку мы какую-то взять. Боец синих. Карта. Карта для гвинта. Да не, не буду это брать. Все, хватит. Все, хватит. Доплатим для грифона. А денег-то дают за грифона? Пока нет. Блин, жаль. Раньше если такое чудище в округе гнездо собьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал господину просить помощи. А теперь старство даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот, блин. Вот и нет на него заказа. Жаль. Жалко. Мы бы помогли, только не за дар. Ну, конечно. Мы ищем одну жизнь, женщины, да. Я еще одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в что и ехала из Это, по-моему, жестко. Ой, то есть Я слишком приукрасил. Знаю, что это звучит глупо, но не и крыжовником не видал такой. Я бы уж блин да что за фигня куда а, она приехала ее не забудешь на у... испарилась со сторон так диалоги конец разговора реплики с значком Ладно, все, спасибо, хватит. Спасибо за все. все, мы пошли искать фиалковые глаза. А Такой ну, целует прям вытирает. А <с <с серьезно? Я еще не совсем да? Тогда Мне кажется, уже совсем. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Ну, у меня особенно с шрамами интересно поменьше <сíspanio> внимания <сíspanio> привлекать. <сíspanio> Распросить путниковый с. А, да, я понял. Хорошо, будем расспрашивать. Я кого ищу. Отойди, приблуда. у нас пиво в кружках не скисло? А что так жестко-то, да? дело Акси. Варианты дел отмечены на чем вы будете использовать Акси. Это знак воздействует на разум других существ, подчиняя вашей воли их вашей воле. Чтобы научиться зачаровывать собеседников, получите навык обмана в огне умений. Развивайте его, и вы сможете влиять на отстояние даже самых неподдатливых и упрямых собеседников. Говори быстро. Живая, жива. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. А, серьезно, я смог. Нижнее тут и много. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди! Ведьмак разум отнял. А у тебя язык от нему, если не захочешь. Вот все, сел обратно. Вот так вот надо ставить. Распустит это всякие бомжи тут. Не, я с этим дебилом не хочу разговаривать. Так, а эти красные это опасные типа, да? Раз. В игре 4 фракции. Чего? чего? Фракции, команды, Действительно чего? Я И тоже не понял. Скорее, земля солнца, чем ты ну да. Могу в Почему нет? альдер Гейерт, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. Нифига себе. Зрели, видимо, незаслуженный. Я еще одну женщину. Длинные волосы, одета в черные и белые. Ты видел такую? Разумеется, нет. Вот, блин. Голоса, я знаю, что Вестница войны лишь сказка. Вестница войны Твой, Пестница войны. О чем это ты? Ну ты именно это не понял тоже. Моряк красная женщина. Такая, как ты За ней войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. А, да? За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. А, ну тогда я пошел. Мне тут нечего я делать. Могу идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в Гвинт не, у меня нет доигры, вообще-то. у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, да, давай, просто. Сыграй. Особенно тем пацаны сказали, конечно. Реблики. Да мне нечего делать, я в Гвинт вообще не хочу в это играть. Меня ждут другие. Вот именно. Жаль. я бы сыграл с местным, но они и до 10 не сосчитают, да и правил понять не могут. Ну ничего, возвращайся, если передумаешь. Да ничего мне. Какие игры мне играть, надо искать человека вообще-то. Срочно. Пока он куда-то не делся опять. А мне в гвинт играть какой-то заставляет. Ну -мо. Я ищу женщину. как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Перейдем к делу, давай. Настроение у меня поднимется, когда я ее найду. Вот именно. Ты жалко выглядишь. А это лишь капелька для настроения. Да, потом Ты пьяным буду ура! валяться тут, конечно. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Енифер из Вингерберга. Ну да, именно ее. не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. у меня так, если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Да? Нифига себе. Да сложно для алкаша, на самом деле. Откуда ты знаешь, Что за вопрос? Из баллак мастера лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Да? Ну, если только ему не повезет так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака на самого Геральта из Ривии мясника из Блавикина да, а кто это? а я не знаю, кто это такой прости, но я просто обязан спросить речь идет о любви ну разумеется да Ты угадал. Это любовь. Я так и знал. там он все знает, конечно да Пока ты не появился, ни в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? Ну я мог бы подумать. Где? Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Да. В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и. Да, я знаю. Нарала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Ну конечно, в гарнизоне, а потому что гарнизона и ч куда-то, и так будет бесконечно. Нет это ни, ни одного человека, который вс знает. Должны держаться вместе. Может когда-нибудь я окажусь в меде, а ты будешь поблизости. Не, я буду на гарнизоне. А ты будешь здесь всегда. Спросить у нельфа. Нильфа. Я не Ну блин, это далеко. О. Ты чё, Кот, ты чё офигел? Ты рычишь на ведьмака, ты чё Страх потерял, что ли? Э -э -э -э! В сначала начал рычать, а потом уже мявкать. Ну, конечно. Все, я поехал, короче. Ух ты, такие. Опа, сейчас драка будет, да? Тогда упердой. Сам упердой, ты ч ⁇ Упердыш. О, сейчас начнется. Я месил, уверен. Успокойся, ну успокойся, зачем он тебе вот это? Не сделал, успокойся. Во, правильно. Правда. Ничего не сделал. Уже с чарами лезет, Сукин сын! Хватай его! Ой, ничего, я ничего не сделал, давай чары. Отпускай его. Я чары сделал. Так, все, надоело мне это меч, давай. Где меч мой? Сохранение игра сохраня... ага, Да я понял. Однако не забывай сохранять игру самостоятельно. И мир денег макишет, чечевики, горожатные чудовище, разбойниками неполавные гны. Да я знаю вот этих дебилов еще. А где меч? Мой, я хочу его убить уже. Нафиг его вырубать. А? э Пошел нафиг отсюда. С крестьянин, ты живой? так что делать теперь мы ну, поехали тогда я у я упердываю все так мне получается надо куда-то далеко а ч, я без этого мужика поеду что ли он тут останется ну ладно No. Ч, Купается кто-то нормально так, дорога. Ну хорошо, что тут дорога, более-менее нормальная. Ну лучше иногда дети выбегают, Ну так хорошая дорога. Без асфальта, но это не важно, какой асфальт, конечно. Блин, не туда. А, -а, -а. все нормально, бежим, бежим. Опасно, число слева вот шкалы здоровья противника вашего врага. Если число красное. Или рядом с ним появились значит, черепа бажоры? Че? че? реально? В каком случае имеет смысл отступить, чтобы разбить? Я побежал тогда. Я не хочу себе проблемы искать. Нафиг не проблемы с какими-то там непонятными. Че такое? чем мы остановились? Да пошел, а быстро! Во, вот так. Эй, эй че ты, эй, конечно. Я просто тебя немножко потолкнул. Быстрее надо ходить вот чё то. Вот, черт. Так, пошли, он сам меня боится уже. Ну, волки подумаешь, и что теперь тут. Не надо с ними... Не, не, не, я знаю, что волки не очень хорошие. Так-то я не надо. Мне... Пускайте пацаны разбираются, которые шли. Я не хочу. Мне проблем не надо. Блин. Да, блин, я туда зашел опять. Разворачивайся, давай. Да я неправильно сделал. Все, она теперь. давай пошли уже топы как же на этом коне блин мы еще раньше мы еще меньше Да быстрее давай ну чё ты как же с конем этим сложно вообще быстро по лестнице ходить не учили что ли я короче пошел пускай здесь стоит но мне надоел ну сюда за фигня а, ты вообще не опускать не будешь, я так понял. Ну я пошел все. Нафиг не идти, с конём этим идти, он вообще не хочет ничего делать. Вход по да? Да. Ведьмак. Да. Третий. Капитан Петер Саргвинлеве сейчас в башне, за воротами направо. Хорошо, вс, я пошел. Да, вы мойте Хэру по Хел. Да, Затиуш вы черные страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Да. Не привыкай, Нордлинг. В башню. В башню, быстро! Вот, это правильно. Это я люблю. Фолтис, три, фолтис. Не, не туда, я тут. Сейчас куда-то не туда зайду, сейчас у меня опять. Будет драка. ремесленки могут изготовить для вас самые разнообразные предметы. Конечно, не совсем бесплатно. Ну а кто бесплатно будет делать? Если вы найдете чертеж, отнесите его ремесленнику соответствующим специальностью и уровнем мастерства, чтобы изго он изготовил для вас соответствующий предмет. но ну, где эти ваши найду? К ну конечно, я не найду их. Сколько скажете ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе ваше превосходительство. Крестьянин я. Так и давай говорить как мужик с мужиком. Нифига себе. Сколько сможете дать? Сорок корцов. Было и больше. Только наши, то есть, темерцы, раньше уже забрали. И дадите 30 уже хорошо. Ну? Нифига, Нифига себе, какой 40 добрый 40. король. Благодарь. Благодарь. Другой бы уже все Благодарь. казнил бы. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. Ну, я не глядя считаю, что ты реально старостный. У него ты тоже что-нибудь конфискуешь? Если это будет необходимо. Идет война. Если ты не я заметил уже, вон, Украине 4 месяца идет. Геральт из Ривии, ведьмак? Угу. Ватгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Янифер из Венгерберга. Куда она поехала? М? Куда? Это военная тайна. Ну, конечно, вы выставил меня за дверь, не позвал караул? Значит, у тебя есть предложение. Ну, в принципе, да. В окрестностях завелся Грифон. Убей его. О, Там Грифон, потом не еще кого-то, да? Ну, ладно у меня вариантов нет нету чем я начну пара вопросов Ты знаешь где у грифона логово держался возле а вот карту это в грязи под землю нашли Два дня их нашел охотник я бы их не узнал если не бляхи европолях с тех пор грифон нападает где попало в деревне на полях. А а тракте что, не в полчаса и, придется ставить ловушку судя по твоему тону это будет непросто чего тебе нужно Я должен найти одну траву какую траву мне интересную для приманки мне нужна одна травка крушина на ага, травка, травка да. за 10 миль. Кру... крушина ну давай не какую-то там травку Я, там <говорить> другую сперва ты выучил основные выражения руки вверх вздернуть нет сперва были поговорки например не играй с огнем Я не играю живет на распуте она тебе поможет понятно все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 Ну все, прощай, я пошел травку искать. Травку. Да. Чего? Активная задача. Вы можете отслеживать только одну задачу в здании. Чтобы переключить между задачами, использую. Спросите охотника, где он нашел тебя. А, сначала так? По-моему, наоборот должно быть. Ладно, я помечался. А где конь? Блин, конь там остался, серьезно что ли? Ну издеваетесь издевайтесь, а где конь? Э, куда коня дели, я не понял. Не мог он тут быть. Он туда не мог зайти. Ч за фигня? Вы коня украли, что ли, уже меня? Вот разбойники какие. К коня уже крадут. Быстрый переход, смотрите. Моде быстро переезжать с одной локации в другую. Но я понял, а где конь мой? Я не понял. Вот этого я не понял. Быстрый переход. Куда? В а, жобы куда? Ага, значком. Затем дважды еще. Нифига себе, даже конь не надо. Кузнец. А мне куда надо? А, нифига себе. Травница. Тайник. Кочмар. Пол. Плота. А нет, сюда надо. Все, перемещай меня. А как перемещи. Переместиться? В смысле? Ну вы чё, серьезно что ли? Моя метка, ну да. Блин. Переместиться быстро нельзя получается. Ну давайте коня я, я пойду. Вот мой конь. Все, поехали, давай. Побежали. Так, нам. Ну, далеко, конечно, но мы, в принципе, с конем нормально пройдем туда. Мы же сюда пришли, оттуда, в принципе, нормально вполне. Так-то я думаю, и туда дойдем. Вот тут люди пешком вообще ходят. А я с конем не хочу туда идти. Это считай как машина, только я живая. Блин, у нее, правда, энергия просто заканчивается быстро. Мало энергии, надо тренировать ее. Или его, не знаю, кто это. Как его? Да, здоровье, я сказал. Гераль едет, вообще-то. Так. А вот, блин, деревья вот это. Э, -э, -э, э застрял, помогите. Ну все, хана. Зевай. Да помоги коня выйти. Ну, в смысле? Он застрял, он тупой опять. Ну как так? Ну ты что теперь делать? А как? А, не, нормально все. Ну бывает, застревает иногда, но это не, не страшно на самом деле. Сейчас бы побежали. Побежал. Все. Мы уже почти при... Чё такое? Пошла, Пошла быстро. Чем мы останавливаемся? Мы бежим вообще-то. какие неприятности я просто пошел точнее побежал на коне вы так это че а вот она вот с этим все, пришла. Пришла, все. Так да возьми на всякий случай. Хотя бы она есть тут. А то он ушел и все, нету у тебя никого. Мне, Это, такой красный но, но. Вижу, что со Это сильно сказано. Но кое-что я в травах понимаю. Например, что грот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боли, вызывает приятные сны. А, ну я, походу, его тогда это и все, не ел. <св> Точно не ел. Здесь я еще крушину. Здесь в округе растет крушина. А, крушина, У -у -у. ну вот. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... То что? Будет вонять хуже падали? Я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифона. Крушина мне нужна для приманки.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 Капитаны, правда, забудутся, да. Не думаю, чтобы ваши дела волнуют. Ну, самый, по-моему, более адекватный, на самом Капитан, деле. Пожалуй, что волнует. Он порядочный малый. В войске нет порядочных людей. Есть только приказы. Ну, если Это были, б, то так и было бы. Много в тебе горе. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. Верно, да. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Да. Может, в следующий раз. Ну, может быть, когда-нибудь, да. Нужно быть на дне реки. А где река? Хорошо, я добуду, но мне надо реку найти хотя бы. Не, ну, по-моему, какая-то там река была, конечно. Но у меня метка в другой стороне, значит там и река есть. Там, блин, кто-то берез по насажал и теперь не могу нигде ехать. Кто так делает вообще? Перепрыгиваем огороды просто, и все. Серия очень длинная будет. Не все серии будут длинные, так-то... придется привыкать, что у нас ведьмак очень длинный. Сам по себе. Ага. И Как? Не, ну, прикольно, конечно, оно. Ну, главное, все эти не попасться, конечно же, еще. О, как красиво. Так, где эта трава растет вообще? И сколько у меня вообще есть воздуха? А воздух нормальный. Нырнуть. Так, надо вынырнуть. Или еще рано? Не, на рано, еще рано. Будем искать ее. Дополнено? Как дополнено? Так мы же нашли ее. Так это не та трава, что ли? Я же не знаю, какая она. Крушина, вот. Крушина, крушина. Вот еще вот, трава. Вот еще. И выныряю, выныриваю. Мне не надо... Я сейчас задохнусь просто. Ныряем обратно. Да вот там одна чуть-чуть осталось. Или они пополняются? Не хватит, я думаю. Мы же так много набрали, правильно? Куда я сколько? Сколько ее надо? Ну чуть-чуть не -чуть взяли. Че, вы, вы, вы, вы ныряй быстрее! не сдох все я поплыл я крушины взял себе найти охотника так он же мой это не быть там охотника найти я дом его нашел принципе я знаю где да шевельнулось ничего страшного это не наше принципе дело шевельнулось не шевельнулась нам надо вообще то этого Охотника найти. Все равно он там где-то сидит, блин, дома. Но ну, я не знаю, вот и не дома, кстати. На круге надо его искать. А я откуда знаю, где он точно? Следы свежие. Да. Мыслов только что вышел. Ну да, кстати. Куда-то туда пошел походу. Этот Мирослав Ласточка-трава, ну хорошо Ласточка-трава, запомнили Так, где следы тут? А вот следы реально Туда пошел Офигеть, а я без чутья бы никогда в жизни Не увидел их А вот Мыслов сидит Что-то тут охотится, походу Офигеть, нормально. Ты Что слышишь? такое? Нет. Волки, хотя нет, дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Да. Дел ты нашел? Я собираюсь на охоту. Где-то нашел нильфгаарцев, которых убил Грифон. А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Конечно, не только а чудовищ. Убийца всех, кто переходит, мне дорогу. Вот и все Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Ой, блин, вот в следующей серии это все делать. Поможете? Если вам не жаль тупить, об них серебряные мечи, быть. Да ничего страшного. я ну реально, это очень длинно будет. Грифон не убежит. Да, могут. Так что, осторожнее. да только в следующей серии, потому что у нас и так, в принципе, в очень много, очень много, в принципе, <дь Corinthians> серия <Kobusus> будет идти. Она уже и так идет, наверное, больше сто процентов. Я просто двумя записями снимаю, у меня 50 минут надо, надо второй, так-то все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение второй серии, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.